Всем привет друзья наконец-то наконец-то мне приехали лет лампы в головной свет в мой автомобиль kia rio 4 заказывал я их на сайте aliexpress ехали они кстати довольно таки долго так как в китае был новый год можно было выбрать доставку либо из россии либо из китая но с россии под мой цоколь не было пришлось выбрать из китая и соответственно ждать давайте сейчас посмотрим какие лампы я заказал откроем коробку и попробуем их подключить и проверить Итак, вот такая коробка ко мне приехала сразу по ощущениям чувствую что там есть немного пупырки а так скорее всего один слой в общем друзья давайте откроем посмотрим что у нас там за лампы ну, конечно, вы уже догадались по названию. Итак, вот, друзья, коробка. Это LED-лампы F3. Всеми знакомая, может быть, не всеми, но точно многие знают, что это за лампы. У нее очень хорошие показатели по свету, и поэтому я решил заказать именно их. Кстати, по упаковке, сразу скажу, что упаковка, конечно, такая себе. Очень тонкий слой пупырки. Если учесть то, что эта коробка с лампами проделала такой долгий путь из Китая конечно, вот этой вот пупырки очень маловато, но будем надеяться что лампы не пострадали и все с ними хорошо лампа у нас выглядит так почему-то она здесь идет красная а на изображениях на сайте Алиэкспресс она была полностью черная сейчас откроем, посмотрим Так, здесь у нас список цоколей у меня цоколь hb3 -9005. вы можете выбрать под свой здесь очень много кстати когда я заказывал из россии можно было выбрать только h7 на данный момент из россии можно также заказать эти лампы и сейчас уже более широкий выбор цоколей здесь у нас указаны характеристики ну конечно в то что пишут китайцы мы не верим с вами все характеристики можно делить на два смело и получим мы точный результат так давайте откроем коробку открывается она вот так вот легко Так возьмем поближе кстати официальный магазин down night большой выбор ламп у них также я смотрел на down night p1 но все-таки решил пока заказать f3 потом видно будет Здесь у нас есть специальный ключ для регулировки. Так. Инструкция. Окей. Так, ну и сами лампы. Выглядят они вот так. А, так. Так, что у нас тут? О, тут у нас бонусом лежат еще специальные лампочки, я так понимаю, это для габаритов, для габаритных огней, но мне они не нужны. Так что, в сторону. Так, сами лампы. Как мы видим, как я и говорил, что здесь у нас черным все покрашено, не красным, как изображено на коробке. Так, три чипа с этой и с той стороны. Так как у меня линзованная оптика, у меня в одной лампе идет и ближний, и дальний свет. Здесь у нас кулер. Кстати, лампа довольно-таки компактная. Именно поэтому для автомобилей Kia Rio 4 и автомобиля Hyundai Solaris в комплектации, у которой установлена линзованная оптика, очень хорошо подходит именно лампа F3. И поэтому вот этот радиатор с кулером при закрытии крышки нам никак не помешает. Также здесь у нас есть драйвер. Он тоже довольно-таки компактный. И вот такой вот у нас штекер. Так, давайте вторую лампу достанем, проверим, все ли с ней хорошо. Так, смотрим. Так, ну, на первый взгляд все отлично. Качество довольно-таки хорошее. здесь у нас установлена уплотнительная резинка специальная так ну и в принципе все разглядывать я думаю дальше их не имеет смысла нужно проверять пробовать включать как они у нас будут работать так еще мне интересно по поводу установки я так понимаю что лампы мы будем с вами устанавливать Скорее всего, проводом вверх Вот так вот Или проводом вниз Ну, в общем, сейчас посмотрим По креплениям, так как крепления у нас Вот они, три штуки И, Кстати, еще один очень важный момент У нас в комплекте был ключ Про который я вам говорил И цоколь у нас Вот этот вот Как он правильно называется Он у нас не поворотный, то есть он не крутится Соответственно, внизу есть специальное отверстие под болтик Который закручивается как раз вот тем ключом Который нашел в комплекте Но его здесь нету Я так понимаю, что он здесь и не нужен У нас устанавливаться будет лампа Прям без всяких регулировок Выходит у нее только одно положение В котором мы можем ее установить И больше никаких манипуляций по настройке лампы Нам делать не нужно В общем, меньше слов Давайте попробуем установить Сразу говорю, сейчас у нас на улице день, поэтому проверить СТГ и как светят лампы мы полноценно не сможем. Поэтому я решил, что установлю пока одну лампу а, вот сюда. Здесь будет намного проще, чем с этой стороны. Здесь у нас очень маленькое расстояние. Здесь у нас блок предохранителей и очень будет неудобно устанавливать. Но я сейчас покажу вам, как устанавливается именно в эту фару. Но потом переставлю ее сюда И когда стемнеет, я включу ближний свет Здесь у нас будет установлена светодиодная лампа F3 Здесь у нас будет установлена галогеновая лампа Подъеду к забору Если получится такое найти, конечно И посмотрим, как светит галоген и как светит лет лампа И потом уже, когда сравним свет Я уже переставлю сюда вторую Так, друзья, все, сейчас я устанавливать лампу и включусь, когда она будет установлена, и будем проверять. Сейчас я весь процесс попробую вам показать. Так, сюда кладем тряпочку, на нее лампу. Так, крышку я открутил. Такой вот у нас там штекер, если видно. Так, мы его с вами отсоединяем. Так. Язычок вытягиваем на себя и вверх. Все. Отключили. Теперь поворотом против часовой стрелки мы с вами вытаскиваем лампочку. Так. Все. Вот она у нас лампа. так а вот название сильвания сильвания hb3 отлично установлена она у нас была вот так то есть получается два крепления по краям точнее два как, как их правильно назвать таких выступа и один внизу получается что лет лампа у нас будет устанавливаться так да, все верно, проводом вверх То есть аналогично галогеновой лампе Вот таким образом Так, ну давайте пробовать При установке нужно быть аккуратнее Не нажимать пальцем на кулер Иначе вы его просто сломаете Держитесь лучше и упирайтесь за края радиатора Ни в коем случае не нажимая на кулер Вот так вот она должна быть установлена Провод должен быть точно посередине блок можно спрятать вот сюда, вот так вот. Здесь он у нас отлично себя чувствует. Ну и давайте вытащим штекер. Здесь мы не ошибемся, подключаем. Все. И обратно все это дело засовываем. Смотрите, друзья. Все. Все, я аккуратно Уложил все провода, также у нас драйвер сбоку. И сама лампа, кулер у нас не выпирает. Так, сейчас я закрою все это дело крышкой. И будем проверять. Сразу извиняюсь за ветер. У нас очень сильный ветер сегодня. заводим автомобиль включаем ближний свет все отлично никаких ошибок у нас не вышло уже хорошо итак смотрим здесь у нас галоген а здесь у нас лет так если друзья вам видно то есть такой эффект кошачьего глаза то есть посередине как будто света нет. Я об этом прекрасно знал. И в видеороликах, видеообзорах все об этом говорят. Но именно на свет, когда вы включаете ночью ближний свет, именно на свет на расстоянии это никак не влияет. Темное пятно может быть именно возле машины. Но так как мы сидим в автомобиле и смотрим вперед, то далее свет у нас будет уже нормально рассеиваться. Конечно, сейчас светло, и мы никак не проверим, как светит. Но, как я и говорил, дождемся, когда на улице стемнеет. И уже проверим полноценно, как будут светить эти лампы. Сейчас я лампу с той стороны переставлю сюда, чтобы потом просто ночью при установке не мучиться, так как все-таки здесь сложнее установка, чем там. И уже все с вами проверим. Ну что, друзья, вот на улице и стемнело Самое время проверить, как светят наши лампы. Как я и говорил, лет сейчас у нас в левой фаре, в правой гологен. Включаем ближний свет. Вот такой вот свет мы видим. Вы можете заметить, что слева у нас LED светит намного шире и ярче, чем справа обычный галоген. И также смотрите по СТГ. Получается, что слева у нас фара светит чуть ниже. Если смотреть на вот эту линию, Вот тут, то она ниже, чем галогену. По поводу кошачьего глаза, его здесь не видно. Пятно яркое. Смотрим на, само, на саму фару. Здесь кошачий глаз видно. Но только визуально. На свет фары это никак не влияет. И давайте сейчас в правую фару поставлю LED-лампу. И уже посмотрим, как у нас будет светить. Кстати, можно вот так вот закрыть. Так светит у нас коллаген. А вот так Широко светит у нас LED лампа. Я считаю, что показывает она себя довольно-таки хорошо. На первый взгляд мне очень нравится. Но ну, давайте сейчас поставлю вторую лампу. И потом выйдем в такой некий коридор. Посмотрим, как это будет на дороге светить. Итак, друзья, вторую лампу я поставил. Включаем ближний. И вот такой вот яркий свет у нас получается. Сейчас мы можем заметить, что справа как будто чуть выше, как я говорил, что на Галогене было так же. Но это все от того, что машина стоит неровно. Машина стоит немного на подъеме. Сейчас покажу. Машина стоит вот так вот, немножко задрота. И скорее всего просто... С этой стороны есть небольшой бугорок. Вот так вот смотрятся лампы. Конечно, след ДХО. Различия в цвете есть. У ДХО какой-то более теплый свет. А у лампы F3 такой более холодный. Но вид уже все равно совсем другой очень ярко. Засветов я пока никаких не вижу. Давайте сейчас попробуем выходить на дорогу. Создадим такой коридор. Так, уже вижу, что света стало намного больше. На галогене такого не было. Также у меня сейчас работает подсветка поворотов тоже. Лет. Вот смотрите, друзья, четко стг. Если смотреть по левой стороне, то она у нас прям рубленая идет полоса. Справа то же самое. Свет видно ближний до а, вон того сугроба. Примерно там он и заканчивается. Метров, наверное, 30 точно есть. Включаю подсветку поворота. Здесь у нас загорелось. Слева включаю. Справа. Свет очень много, мне очень нравится. Давайте сейчас я попробую включить дальний. Вот так светит дальний, высоко. Даже видно, вон дерево подсвечивает, прям до середины дерева примерно. Выключаем. Сейчас я попробую развернуться и посветить немного в другую сторону. Лампы, конечно, очень яркие. Камера, возможно, не передает то, как они светят на самом деле. Все-таки человеческий глаз это совсем другое. Так, едем назад. Сейчас я доеду до конца этой дороги задом. И посмотрим, как светит у нас ближний и дальний. Итак, друзья, все, доехал я до конца. Включаем дальний. Давайте я сейчас еще раз покажу, как смотрятся лампы с улицы. По поводу черного пятна, смотрите, здесь у нас света как будто нет, но сидя в машине мы это черное пятно не видим. Получается вот так. Но это все компенсируется у нас туманками. Туманки я сейчас не включил. Они у меня тоже линзованные, как я и говорил, что в, комплектации, в моей комплектации линзованная оптика полностью. Сейчас я включаю противотуманки. Ну, конечно, они галогеновые пока что. И когда я заменю галогеновые лампы в противотуманках на LED-лампы, то... Мы это темное пятно компенсируем дополнительным светом. И получается у нас будет больше света э, ближе машины и также э, по краям. То есть будет еще больше подсветка обочины. Но я теперь думаю, что с таким светом противотуманные фары я включать не буду. Потому что смотрится уже как-то неэстетично с лет лампами в ближнем и след ДХО, но с галогеновыми туманками, конечно, такой себе вид. Поэтому в то время, пока мне будут ехать лампы для противотуманок, я буду ездить так. Свет очень классный. Так подъехал к такому. Заборы из сугроба и сейчас видно, что все равно правая почему-то чуть-чуть выше, чем левая. Корректор фар у меня установлен на нуле. В общем, еще надо поездить, посмотреть по городу, по трассе, как эти лампы себя ведут, как на сухом асфальте, как на мокром. В общем, все посмотрю и скажу свое мнение. Итак, друзья, поездил я с лампами F3 несколько дней, и сразу скажу свое мнение, что лампы очень яркие, мне очень понравились, свет а, белый, без какой-либо синевы, так что, друзья, советую. А, ссылку на эти лампы я оставлю в описании под видео, вы можете выбрать доставку из России, и доставка займет а, не более 10 дней, как заверяет Алиэкспресс. Также цена на них очень хорошая. Если вы сможете применить какой-то промокод, то цена будет еще дешевле. И да, друзья, у меня не получилось протестировать эти лампы на мокром асфальте, потому что у нас сейчас холодно. Как только будет потепление, то я смогу это сделать. Если вам интересен более подробный обзор этих ламп в мокрую погоду, в сухую погоду, на трассе, на асфальте, то ставьте лайк под этим видео, пишите свои комментарии, и я обязательно сниму его для вас. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем удачи на дорогах, всем пока!